Всем привет на моем канале. Сегодня буду уваривать апельсины и получу вот такой шикарный апельсиновый бисквит. Кому интересно, оставайтесь со мной. Так, для бисквита мне понадобится 5 крупных яиц, сахар, мука, растительное масло и 2 апельсина. Снимаю цедру апельсина. Теперь необходимо апельсины очистить и помещаю отдельно в тарелочку. Проверяю, чтобы не было косточек. Добавляю 2 столовые ложки сахара, к апельсинам, Добавляю цедру и измельчаю все блендером. Вот такая масса получается у меня, пюреобразная. Переливаю в миску и отправляю на огонь уварить. Массу я проваю до такого немного загустения, то есть примерно 5-7 минут. Отделяю белки от желтка. Добавлю щепотку соли и начинаю взбивать. Яйца у меня комнатной температуры. Минутку у меня взбилась масса. Добавляю 3 столовые ложки сахара. Раз. Два. С горкой. Три. И продолжаю взбивать. Отдельно взбиваю желтки до побеления. Добавляю одну столовую ложку сахара. Желтки взбила. Масса уварилась до такого кашицеобразного состояния, то есть она даже не плывет. Мне необходимо было избавиться от лишней жидкости. Сейчас буквально на несколько минут в другую тарелку, чтобы снизить температуру. Белки у меня продолжают взбиваться. Всего на это уйдет около 12-15 минут. К желткам добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Добавляю 2 столовые ложки с горкой муки. И хорошо перемешиваю. Сюда же добавляю уваренное пюре апельсинов. Белки взбились в плотную такую устойчивую массу. Сначала немного белков добавлю яично-апельсиновую смесь. И лопаткой либо венчиком хорошенько перемешиваю перекладываю все возвращаю к взбитым белкам и к сожалению на этом этапе у меня затупила камера и я не смогу вам показать как я вмешивала в муку здесь она у меня уже добавлена я просеяла 4 столовые ложки с горкой муки и все аккуратно перемешала тесто очень воздушное и пышное получается Перекладываю в форму диаметром 20 сантиметров, разравниваю. Духовка разогрета до 180 примерно градусов, выпекать буду 35-40 минут. Бисквит готов, прошло у меня 40 минут. Я достаю из формы и оставляю остужаться, чтобы бисквит получается шикарный, ровненький и высокий. Он очень мягкий. Заворачиваю в пищевую пленку. Теперь убираю в морозилку на два часа. Прошло два часа. Бисквит получился довольно высокий. С учетом того, что он не до конца у меня остыл, я его положила в морозилку. У меня верхняя шапочка, вот это осталось на пищевой пленке. Если вы не хотите, чтобы у вас верхушечка была удалена, тогда дожидайтесь полного остывания.